Здравствуйте, почему правители строят себе дворцы, а их пропагандисты виллы за границей? Если спокойно подумать на эту тему, то все достаточно легко объясняется. Итак, предположим, что я или вы вдруг стали президентами России. Согласитесь, мы с вами люди скромные и непритязательные, правильно? Нам много не надо. А единственное, что мы хотим, это обеспечить благосостояние для своих граждан и стабильность для нашей страны. Но где об этом благосостоянии и стабильности заботиться? В двухкомнатной хрущевке никак не получится. Ну, согласитесь, сколько людей так или иначе крутится вокруг президента России? Для этого кручения нужно какое-то достаточно большое помещение. Предположим, что работать президент будет в Кремле. И там помещений достаточно. А где президенту находиться, скажем, выходной день? Он же не может безвылазно сидеть в четырех стенах за кремлевскими стенами. Это снаружи, глядя, там все очень торжественно и красиво. А изнутри, я уверен, быстро надоедает. Проблема в том, что даже когда президент отдыхает, вокруг него продолжает постоянно работать куча людей. В первую очередь, это охрана и водители. Согласитесь, в современном мире при современном оружии охрана у президента любой страны должна быть очень серьезной. В непосредственной близости это несколько десятков человек минимум. Еще какое-то количество несут службы под прикрытием чуть подальше. Обязательно какие-то группы быстрого реагирования сидят в боевой готовности где-то недалеко. И чтобы не потерять бдительность, эти люди должны каждые несколько часов сменяться. То есть президент охраняет как минимум 3-4 таких вот полных комплектов вооруженных и подготовленных товарищей. Кроме охраны, Естественно, с президентом даже по выходным перемещаются всякие секретари, референты и прочие помощники. И кроме того, естественно, повара, уборщики, официанты, дежурные сантехники и так далее. Причем все эти люди обслуживают не только президента, но в том числе и друг друга. Естественно, рядом с руководителем страны должна постоянно находиться врачебная бригада. А чтобы эта бригада могла в случае чего реально помочь президенту или кому-то из его друзей, гостей и служащих, необходимо иметь под рукой какое-то более-менее оборудованное медицинское учреждение что в простонародье называется санчастью. Связь. Естественно, президент всегда и везде должен быть обеспечен качественной связью. Причем тут есть несколько составляющих. Связь гражданская, ну там со всеми регионами, губернаторами и так далее. Связь с органами правопорядка и спецслужбами. И связь исключительно военная, включающая в том числе и песловутый ядерный чемоданчик. Я, кстати, не уверен, что он вообще существует, но это не важно. И согласитесь, список айфонов, все эти номера не занесешь. Разговоры бывают разной степени секретности, существуют специальные системы кодирования. То есть, только чтобы обеспечить связь со всей страной, президенту необходима отдельная служба, также состоящая из большого количества людей. И они тоже работают круглосуточно, а значит посменно. Чтобы обеспечивать работу всех этих служб, нужны также какие-то склады с едой, водой, автоматами, пулеметами и бронежилетами. То есть, опять нужны дополнительные помещения. Таким образом, мы понимаем, что нет особой принципиальной разницы между выходным и рабочим днем. В любом случае, в любое время рядом с президентом работает много народа, и для их размещения необходимы дополнительные помещения. А также обязан, естественно, существовать логистический центр по народному штабу, который все это организует, контролирует, сменяет посты, отпускает в отгулы, занимается бухгалтерией, выписывает зарплаты. Все эти люди должны чем-то питаться, куда-то ходить в туалет. И мы с вами, очень честные и скромные, с грустью начинаем понимать, что только из-за такого количества персонала мы не сможем проводить выходные в своей уютной двухкомнатной хрущевке. Нам придется перебираться в какое-то удаленное помещение побольше. Желательно за городом, чтобы не мешать гражданам и не перекрывать улицы. И чтобы легче было контролировать прилегающие районы в плане безопасности. Итак, мы выезжаем за город. Там выбираем подходящую территорию и начинаем строить. Мы помним, что мы люди скромные. И было бы, конечно, дешевле всего построить квадратные десятиэтажные казармы. Для всех. С двухэтажными кроватями внутри. Но согласитесь, глядя на серый бетонный потолок и висящую на проводке лампочку, людям будет достаточно трудно думать о благосостоянии страны. И потом президент должен привлекать на службу вокруг себя самых лучших военных и гражданских специалистов. Для бюрократа или офицера работа рядом с президентом должна быть, ну если не вершиной карьеры, то очень почетной должностью. И расселять таких людей в помещения казарменного типа очень некрасиво. Это на зимней олимпиаде 1980 года в Лейк-Плейсиде спортсменов расселили в здании будущей тюрьмы для подростков. Они жили в камерах без окон, периметр охранялся автоматчиками, а по ночам лаяли собаки. Ну, американцам ради достижения своих целей или ради экономии бюджета на всех наплевать, а в России так делать не принято. И поэтому на Олимпиаде в Сочи всем спортсменам были созданы максимально хорошие условия, которые только возможны. Ну, а если россиянам традиционно не жалко денег на гостей, то почему надо экономить на самих себе? И раз уж мы строим что-то большое и грандиозное для президента и его команды, и хотим, чтобы весь коллектив с удовольствием приезжал на свою работу, как и ни крути, желательно изначально строить удобные и приятные помещения для всех. Как для президента, так для его гостей, так и для обслуживающего персонала. И потом мы же не себе строим, а для Родины, для России-матушки, и на нашей российской земле. Поэтому есть смысл строить надежно и на века, и желательно красиво. Ведь после нас все это достанется следующему президенту. Но согласитесь, обычно человек такие дворцы не только не нужны, Ему даже не на что будет все это содержать, ни одного миллиардера нет столько денег, чтобы обеспечивать сотни человек, которые ничего не производят, а только потребляют. Таким образом, если мы построим квадратную бетонную коробку, мало того, что нам же неприятно будет там работать, так еще и потомки нас же проклянут за жадность и скупердяйство. А какому царю хочется прослыть в истории скупердяем? Приедет потом в это квадратно-гнездовое президентское поместье какой-нибудь Варламов и скажет, что это за придурки все это проектировали, тут же дышать невозможно, не то что работать. Таким образом, подумали мы, подумали, почесали репу, вздохнули и решили, что уже раз нам приходится что-то строить, то будем строить нормально. По высшему классу. Я уже не говорю про то, сколько стоит всякие президентские убежища на случай атомной войны, подземные командные пункты и так далее. Все это стоит таких денег, что никакой дворец наверху с ними не сравнится. Все это также необходимо, и когда президент подписывает сметы на огромные подземные работы то потратить какие-то сущие копейки на строительство скромного дворца наверху уже не кажется для него каким-то уж большим расточительством. Дальше мы приглашаем архитекторов, строителей и начинаем строить красивое, удобное здание для обслуживающего персонала. Потом строим еще более красивое, удобное здание для приезжающих гостей и иностранных делегаций. Ну а потом, естественно, центральный дворец, который по логике вещей должен быть наиболее выдающимся произведением искусства во всем комплексе. А что такое красота в России? Как люди ее понимают? Красота в России – это такой немного яркий и вычурный стиль, много позолоты, и много дорогого камня и дерева. Все это имеет глубокие исторические корни, связанные в том числе и с православной церковью. Каждый последующий дворец хочется построить красивее и оригинальнее предыдущего, тем более современные технологии позволяют. И мы с вами, скромные в быту люди, став президентами, с превеликим удовольствием строим такой шикарный дворец, который только возможно. Кроме того, естественно, в данном комплексе должно быть еще много чего полезного, а именно вертолетная площадка, плавательный бассейн, тренажерный зал, ну и лыжную горку тоже неплохо приподнять, если есть возможность. Но сколько стоит эта горка зимой, особенно если она естественная? Да нисколько. Один раз подровнял и катайся потом 20 лет на здоровье. А бассейн и тренажерный зал просто необходимы для поддержания формы президента страны. Вы же не хотите, чтобы он выглядел дряблым и сморщенным. А где ему качаться и плавать? фитнес-центре недалеко от вашего дома. Но тогда вас всех оттуда придется прогнать, воду слить, набрать новую. Мало ли какую заразу президент может подхватить. Нет, это нерационально. Все эти объекты нужно строить отдельно от граждан рядом с дворцом. Но согласитесь, я чисто практически рассуждаю с точки зрения удобства прежде всего самих граждан. Вот уйдет президент с должности, тогда пусть моется в общественной бане. А пока он решит судьбами всей страны, то ему необходимо обеспечить все условия для поддержания формы и активного отдыха. А представляете, из банки выскочить голым да в снег, это ж как бодрит. Ух, как вспомню зимнюю баньку в советской армии, два года даже насморка ни разу не было. Кроме того, президенту необходимо место, где можно прогуляться, а иногда и совершить пробежку. Он же не будет сидеть в четырех стенах в своем дворце, глазам надо отдыхать от золотых покрытий. Поэтому нам никак не обойтись без того, чтобы не огородить какой-нибудь лесочек вокруг дворца высоким забором. И чем выше забор, тем качественнее он позволит обеспечить безопасность правителя государства. И главное так дешевле. Высокий забор экономит много рабочей силы дорогих и высококвалифицированных специалистов спецслужб. Им не надо будет дежурить за каждым деревом, чтобы пытаться отловить возможных лазутчиков и террористов. Не нужно вырубать и расчищать по два километра территории вокруг дворцового участка, чтобы защититься от возможных снайперов, да и поможет ли это. А высокий забор от снайпера защищает качественно и надежно. Кроме того, на нем можно установить сигнализацию, камеры слежения и обходиться относительно небольшим дежурным подразделением, которое в случае чего побежит туда, куда надо. То есть высокий забор элементарно экономит кучу денег и добавляет безопасности. Вот так все это и получается. И ничего лишнего, и все исключительно рационально. Я слышал, что, например, у министра обороны Шойгу дворец покруче, чем у Путина. И это тоже можно понять. У Шойгу, во-первых, почти те же службы, что и у президента. А во-вторых, у него есть своя охрана. Когда Шойгу приезжает в гости к президенту, ему большая охрана не нужна. А вот когда президент приезжает в гости к Шойгу, ну, мало ли, там, юбилей, именины, он притаскивает с собой кучу народу, их всех надо где-то расселять. Поэтому ясно, что дворец Шойгу должен быть никак не меньше президентского, а даже несколько больше. Ну и потом президент, когда перемещается по России или едет отдыхать в тот же Сочи, но согласитесь, он же тоже человек имеет право на отдых. И там, куда приезжает президент, соответственно, приходится везде строить подобные дворцы. Потому что он всегда на работе, даже когда в отпуске. И количество людей, которые рядом с ним находятся в отпуске, примерно такое же, как и в Москве. И это происходит не от излишнего богатства, которое некуда девать, а просто из-за разумной необходимости. Или вот, например, ни у одного миллиардера никакой страны нет ни целого авиапарка пассажирских самолетов и вертолетов в количестве 64 штук. Зачем они нужны? Да все за тем же. Ведь всю эту толпу со всех их оборудованием. Надо постоянно возить туда-сюда вместе с президентом. Кроме того, самолеты развозят по делам министра иностранных дел, председателя правительства и еще некоторых высших чиновников государства. Иногда и патриарха могут подкинуть по особому разрешению. Но если патриарху, надо встретиться с папой римским в Гаване. Нам что, ради такого исторического события самолет ему жалко предоставить? Нет, не жалко. Кроме того, в президентском авиапарке необходимо иметь несколько абсолютно одинаковых президентских самолетов, как для страховки, так и чтобы во время перелета всей этой компании никто из супостатов не мог знать, на каком борту точно находится президент. Но вы скажете, что даже российские цари не имели столько роскошных помещений, как современный правитель России. А я вам на это отвечу, у них не было такой необходимости. В те времена не было ни атомного оружия, ни спецсвязи, ни разведывательных спутников. Послал офицера на лошади с Депеши и ждешь две недели, пока он съездит туда и назад. Царская Россия во многом развалилась по той причине, что спецслужбы в какой-то период времени просто не могли уберечь от убийств даже своих высших чиновников, в том числе действительно выдающихся реформаторов. Да что говорить, если самого демократически настроенного царя того времени тоже убили террористы. Нет, современными возможностями разнообразнейшего вооружения президент серьезной страны ездить на работу на велосипеде никак не может. Товарищ Сталин, при всей его показной скромности, в реальности тоже жил максимально роскошно по тому времени, но и в его времена не было еще тех опасностей, которые приходится учитывать современному президенту. Я уж не говорю про то, что Сталин вообще никуда не летал, но зато когда он ехал на поезде, то на всем протяжении пути останавливались все другие поезда, а каждый километр железной дороги контролировался войсками. Кроме того, современный лидер не имеет возможности расстреливать собственных граждан сотнями тысяч ради укрепления собственной власти. Я даже уверен, что он не имеет такого желания. Надо сказать, что на постсоветском пространстве дворцы построили не только Путин в России, но и все другие правители более-менее крупных бывших советских государств. Президент Карима в Узбекистане. Не знаю, что там у него за городом было, какие дачи, а в Ташкенте в самом центре для него огородили большой парк, который раньше, кажется, назывался Пионерским. А внутри устроили резиденцию. Я в этом парке в детстве гулял, кушал мороженое, ходил в кинотеатры на фильмы с Бельмондо и бегал за майнами. Это такой крикливый азиатский скворец с желтым клювом. А теперь все, пионеров больше нет. А территория огорожена высоким забором. К сожалению, даже посмотреть на родной город сегодня нормально невозможно. Потому что узбекские власти не разрешают гуглу показывать улицы. Сейчас президентской резиденции в бывшем парке вроде уже тоже нет. Видимо, территория оказалась слишком маленькой. Не развернешься. У Кадырова в Чечне дворец тоже симпатичный, он не раз его демонстрировал. На Украине то же самое. В общем, дворцы для современных правителей, я повторяю, в серьезных государствах, это не роскошь, а средство для выживания. И, честно говоря, я не представляю, как все это может добровольно передать кому-нибудь другому еще при жизни. Я бы ни за что не отдал. Но так иногда случается, что правитель власть все-таки теряет. А у любого такого правителя много друзей, соратников, да хоть тех же пропагандистов, типа Владимира Соловьева. Что со всеми ними будет после прихода в Кремль новых людей? А никто этого не знает. Власть может попасть в руки разумного лидера, и никто из приближенных бывшего президента особо не пострадает. Максимум потеряет доходное рабочее место. А если на президентскую должность попадет какой-нибудь популист, и начнет ради повышения своей популярности преследовать ни в чем невиновных пропагандистов от прежней власти, тогда как? Куда тогда бежать Владимиру Соловьеву? Вот на такой крайний случай покупаются совершенно небольшие, скромные виллы в какой-нибудь Италии, Именно на такой же крайний случай необходимо поддерживать там же вид на жительство, чтобы потом не унижаться на всю Европу, выпрашивая политическое убежище. Я считаю, что это единственная причина, по которой многие российские чиновники готовят себе запасные аэродромы за границей. И по историческому опыту такая практика не раз себя оправдывала. Но не устаканилась еще в России европейская толерантность. Это в Италии Берлускони могут судить 10 лет, а потом приговорят к домашнему аресту. Культурные люди. В России такие мягкие исходы не всегда возможны. Как и впрочем и на Украине. Там разъяренная толпа забежит тебе прямо на постриженную лужайку перед домом, и хорошо, если тебя уже в этом доме не будет. Поэтому всем разумным людям типа Соловьева необходим план Б на крайний случай. А так я уверен, что он с удовольствием всю жизнь проживет в России и никуда особо дергаться не будет. Нечего за границей делать русскому человеку, даже если он еврей.